Сообщество ВКонтакте ⁇ Музыка для монтажа ⁇ Представляет ⁇ Как подобрать музыку, чтобы ее не банил YouTube? Или как определить музыку на авторское право? Все просто. Зайди по своим профилям на YouTube и перейди в творческую студию. Далее ⁇ Создать фанатека ⁇ В поисковую строку вводим автора и название трека. Если выдаст, что ничего не найдено, значит этот трек можно смело использовать. Также ищи музыку без авторских прав в сообществе «Музыка для монтажа». Если это видео тебе помогло, то не забудь поставить лайк. Для тебя мелочь, а нам приятно.